Добрый день, коллеги! Снова мы опять в эфире. У нас второй доклад из нашей Техноволны, да. второй доклад в четверг. Да? Сегодня у нас в студии снова Сергей Устриков. Как ни странно. Вместо, вместо Алексея Кирсанова он будет сегодня мне подсказывать, помогать. Уже утомился. Сегодня день полностью спикера. его отдела, его бочины. А в качестве спикера у нас сегодня Влад Бажанов, наш разработчик REST. Он расскажет, как называется доклад «Архитектура REST-приложения для высоких нагрузок». Опять-таки, задавайте вопросы, потому что доклад обещает быть очень интересным. Если у вас есть персональный вопрос, скажите, кому мы обязательно ответим. Я думаю, что уже, Глеб, давай будем переключаться на Влада и начнем содержательную часть. Добрый день, коллеги. Меня зовут Бажанов Владислав. В Bittrex я занимаюсь помощью в развитии REST и приложения битрекс 24 в предыдущем докладе мои коллеги рассказали о том как подготовиться и быстро опубликовать решение в маркетплейсе вашем. ваша сейчас же я хочу дать некоторые рекомендации по поводу того как разрабатывая приложение учесть высокие нагрузки и не не упасть под этими нагрузками и если ваше приложение станет популярным чтобы вы не переживали хватит ли вам мощностей для работы вашего приложения те кто пришли в битрикс24 из БУСа, могли сделать неверные выводы что разработать для обычного битрикс24 сложную интеграцию и еще учесть все требования клиентов нельзя на самом деле это не так наш рест позволяет сделать очень много имеет очень много возможностей и с выходом нового функционала возможности становится все больше и больше например я здесь написал что у нас более 37 мест в стройке но с выходом в ближайшее время нового функционала базы знаний встроек станет уже более 100 что не может не радовать к слову о стройках я хотел бы рассказать о стройке которая вышла буквально неделю назад еще навряд ли кто-то успел ею воспользоваться но если успели это очень здорово а, данная стройка а, особенная а, особенно над тем что она не имеет ни кнопки в интерфейсе битрикс24 ни фрейма среди контента битрикс24 как например пользовательские а, типы полей в карточках crm а. Давайте рассмотрим пример, как с этой стройкой работать. Регистрируется эта стройка, как и любая другая, методом Place and Bind. Вы указываете путь до своего обработчика, и дальше можете на портале ее использовать. Чтобы воспользоваться данной стройкой, вам необходимо в любом месте портала разместить ссылку на вашу стройку. Ссылка только одна, она выглядит как Marketplace, View, APP-коды. А – это код вашего приложения, который а, может быть как локальным, так и тиражным решением. А, главный плюс этой стройки в том, что код всего один, и на всех порталах он будет один и тот же. Не будет как с другими видами встроек, когда у каждой стройки свой ID-шник, и вам ну, ближе к нереальному использовать какие-то прямые пути для встроек. А, еще обратите внимание, я здесь добавил get параметр парамс, с значением тест равно y. Об этом я расскажу чуть позже. И, например, используя BB-коды, я могу добавить ссылку в пост живой ленты. После того, как мы добавим пост живой ленты, он будет выглядеть примерно так. Нажимая на URL данной встройки откроется слайдер с вашим обработчиком данного, данной встройки. Здесь я для примера распечатал весь request, но обратите внимание на placement options. Тут указано в его значении тест равно y. Это как раз тот тест равно y, который при указании в стройке мы добавили в ссылку. Как раз таки эта встройка особенно тем, что вроде бы как она одна, но на самом деле ее много, и имя ей легион. Потому что благодаря используя get параметра params, вы можете передавать в вашу стройку любые параметры, не ограниченные ничем, кроме того, что можно сделать только то, что работает в URL. Далее, например, используя placement options, вы можете сделать свой рутинг на вашей стороне и, например, добавляя комментарий с вашей ссылкой в задачу, Добавить туда условный task id с айдичником задачи. И когда клиент будет нажимать на ссылку в комментарии, будет открываться слайдер, и вы сможете отобразить э, страницу в контексте текущей задачи пользователя, которую он хочет обработать как-то в вашем приложении. Ссылку можно добавлять абсолютно где угодно, э, в лидах, э, в бот может написать пользователю данную ссылку. Тут э, все ограничивается только вашей фантазией. И э, вариантов применения у нее очень много. Рассказав про такую классную обстройку, э, я хочу перейти к рассказу о том, как базово упростить возможности работы с REST API. Э, кто уже сталкивался с работой, э, наверное, видели нашу библиотеку SDK, арест которая упрощает базовые начало работы с рестапе и покрывает все начальные сложности людей которые начинают с ней работать она сама продлевает токены она сохраняет себе токены установившего приложения и так далее все что нужно будет сделать вам на старте просто скачать ее, настроить и следуя небольшой инструкции у вас это получится за считанные минуты сделать также на, на старте разработки начинающие разработчики часто сталкиваются с проблемами из-за того что может быть неверно настроен сервер и тогда может что-то начать работать не так и сложно понять что происходит мы постарались учесть в данном sdk базовые ошибки настройки сервера такие как работа с курлом достаточность справ в папке где расположена библиотека и все что нужно сделать для этого открыть файл чек сервер php и он вам подскажет какие до настройки вам необходимы чтобы все было чуточку лучше кто уже работал с данной библиотекой мог заметить что библиотека покрывает только базовые сценарии работы и позволяет работать только с токенами админа который установил эту библиотеку но разрабатывая ее мы постарались учесть возможность расширяемости и поэтому если, если в вашем сценарии нужно использовать токены пользователя который открыл приложение по умолчанию данная библиотека не позволяет это сделать но а, так как мы постараемся учесть расширяемость ее, все, что вам нужно будет сделать, это переопределить один единственный метод, getSettingsData. И тогда у вас, допустим, если вы открываете встройку, в стройку, в реквесте придут токены текущего пользователя. И, используя, отнаследовав класс CRST, переопределив этот метод, когда вы начнете использовать новый класс, CRS-курент в моем случае, вы сможете работать с токенами текущего пользователя, который в данный момент использует ваше приложение. Но тут есть один момент, который нужно учитывать. Токены приходят не всегда и не везде, поэтому я сделал еще маленькую такую заделку на будущее, назовем ее так, функцию setDataExt. Она позволяет в случае, когда у вас используется библиотека, например, под кроном, и вам жизненно необходимо использовать токены текущего пользователя, вы можете эти токены где-то у себя сохранить, и когда нужно, через метод setDataEx их подставить в класс CRS current и тогда дальше библиотека будет на этом хите использовать токены пользователя, которые вы подставили туда. После того, как вы сделали эту небольшую доработку, вы можете использовать новый класс, все так же вызывать метод current, метод call, и получить, допустим, через User Current информацию о текущем пользователе на портале и делать все, что необходимо с его данными для последующей работы. Некоторые из вас, а и дан, данный код я уже разместил в документации, вы можете пройти по ссылке и начать его использовать в своих сценариях решения задач. А, некоторые из вас пошли еще дальше. И попытались использовать наш SDK CREST для тиражных решений. Но могли столкнуться с такой особенностью базовой работы этого класса, что токены сохраняются в один единственный файл и работают с одним единственным порталом для того, чтобы не нужно было на старте людям думать о том, как хранить разные токены, и донастраивать может быть MySQL, чтобы это работало все так как нужно на старте мы просто сохраняем в один маленький файл и все у вас сразу хорошо работает но если вы решите делать тиражное решение абсолютно также мелкими доработками вы сможете быстро перейти на тиражную разработку здесь у меня код не поместился но мы также можем отнаследовать Класс CREST, переопределив всего два метода GetSettingsData и SetSettingsData, чтобы подставлять в наш класс нужные токены данного портала, который сейчас будет использоваться, и абсолютно также же их забирать. Данная доработка, хоть у меня здесь не поместился код, его не так много. Уже один из разработчиков поднимал вопрос о этом коде на Dev-портале, и там я дал выкладку этого кода с подробностями, как добавить в базу данных свои таблицы, как переработать вот эти два метода для того, чтобы все у вас работало максимально с меньшими трудозатратами. Кого еще нет на нашем Dev-портале, крайне рекомендую там зарегистрироваться, потому что там собрались разработчики, которые разрабатывают для Bittrex24 приложения и в постах живой ленты обсуждают разные сценарии работы которые, может быть не описаны в документации или специфичны и общими усилиями коллективным разумом так сказать доходят до решения задачи плюс иногда в разговоры вступают разработчики битрикс24 что позволяет и задавшему вопрос получить более развернутый ответ специалиста который может быть, разрабатывал этот функционал и дать фидбэк нам чтобы мы это могли учесть и в дальнейших своих разработках может быть сделать какую-то вашу потребность тиражной и всем людям сделать лучше поэтому если у вас еще нет на дэв портале обязательно приходите и участвуйте в дискуссиях теперь плавно переходим про базовые сценарии работы мы поговорим теперь плавно переходим к теме моего доклада а, про разработку под высокие нагрузки в битрикс24 тиражных решений а, перед тем как а, прийти к самой сути проблемы а, давайте немножко углубимся в теорию а, здесь на слайде показано как примерно работает а, самая высоконагруженная точка для приложения это входящие события от битрикс24 все облачные порталы поступают в отправляют свои запросы в oauth сервер oauth сервер добавляет туда токены от вашего приложения и отправляет их на сервер очередей серверы очередей все запросы отправляют по адресам которые вы указали в обработчиках подписываясь на события и основная проблема в том что если вы подпишетесь на очень много событий вам может в, в, в, в одну секунду прийти колоссальное количество событий. Если вы не успеете ответить, например, потому что ваш сервер подвис или вообще задедосился и упал окончательно за 3 секунды, вы попадете на красный сервер очередей, который, в котором собираются все приложения с низким приоритетом из-за своей медленной работы. И ну, работа вашего приложения просто ухудшится. Поэтому нужно отвечать быстро и очень э, четко. Вот. А, на данном слайде при, э, показан пример того, какое количество событий может прийти к вам всего лишь за неделю. Это колоссальные цифры, и причем эти цифры не взяты вчера, это немножко времени наз... несколько месяцев назад мы эти данные собирали. И в данном контексте текущей обстановки с э, интернетом, и как все стало быстро переходить в интернет событий может быть даже в разы сейчас больше но тем не менее даже вот текущие цифры они весьма немаленькие вот а в пиковых нагрузках здесь показан один рабочий день и приложение магнатор который, ну, в предыдущем слайде, если вы обратили внимание, он был не на первом месте по количеству событий, которые к нему приходят. И даже с учетом того, что это не самые топовые по нагрузке приложения, к нему всего лишь за 30 минут пришло 23 тысячи событий, которые ему нужно успешно обработать. Это для любого веб-сервиса может быть весьма значительной нагрузкой. Исходя из этой небольшой теории, давайте скажем какие требования нужно выставить приложению, чтобы оно могло спокойно работать под высокими нагрузками. Во-первых, приложение не должно терять данных. Оно должно автомасштабироваться для того, чтобы во время пиковых загруз... нагрузок у них не было проблем с работой. А В-третьих, приложение должно отвечать просто быстро, чтобы не было проблем ни для вас, ни для нас. Вот. Исходя из этого, мой вариант ответа на поставленные условия это облачная архитектура основанная на микросервисах когда вы используете микросервисы вы можете масштабировать их каждый по отдельности где больше нагрузка тот больше мощностей использовать и когда маленькая нагрузка повыключать некоторые части микросервисов чтобы просто не тратить лишние деньги за время ожидания пиковых нагрузок кто Внимательно смотрел наш SDK CRS, мог обратить внимание на то, что она не сильно уж похожа на заточенную под работу с микросервисами. Вы будете совершенно правы, но... даже не но, а... Поэтому? По да, поэтому, спасибо. Поэтому я хочу представить вам новую версию CRS-SDK, написанную на питоне которая сразу заточена под тиражные решения она может работать как с тиражными решениями так с локальными приложениями так и со всеми ними сразу и несколькими вместе и плюс она заточена под микросервисную архитектуру изначально давайте я вам немножко подробнее расскажу как примерно работает данная версия sdk на данном слайде показана как раз вот эта вот первая часть входящих событий, которые создают самую основную нагрузку для вашего приложения. Мы разбиваем наше приложение на несколько частей, и каждый микросервис будет отдельной клауд-функцией. И, допустим, SQS ⁇ это очередь сообщений, которая как раз-таки поддерживает очень быстрое скопление данных и по очереди их отдавая. Можно а, снизить нагрузку для своих критически важных частей, как база данных. А, на данном слайде показано, что все входящие события принимает первая клауд-функция, которая просто обрабатывает входящие события, переформатирует его для SQS -а и сохраняет в SQS. Тем самым она может ответить даже меньше, чем за секунду, потому что количество действий у нее максимально минимальное. вот после того как э, мы сказали битрикс24 что у нас все хорошо и мы очень быстро обработали приложение э, входящие события э, на триггерах из из QS автоматически разбирается каждое событие и сохраняется в базу данных и здесь вот первая важная вещь э, чтобы не потерялось ваше событие не потеряли никакие данные э, на триггерах, забирая из SQS, вы можете, если база данных подвисла, попробовать второй, третий, четвертый, пятый раз отправить данные в базу данных, чтобы ни одно событие от вас не ушло незамеченным. Вот. Мы сложили все события. И дальше я хочу показать небольшую выкладку кода, как это все весьма просто реализовано на питоне. На данном слайде представлена функция. Которые как раз таки входящие события от без 24 перерабатывают и складывают в SQS максимально маленькое количество кода, которое работает как швейцарские часы. Далее представлена функция, которая уже на триггерах из SQS -а собирает данные и подготавливает их к сохранению в базу данных. Тоже не, не так много действий. И последний слайд, третья функция на всю вот эту колоссальную нагрузку. Это сама функция, которая сохраняет в базу данных. И если у нее не получилось сохранить, она возвращает ошибку и сообщение возвращается в SQS, чтобы обработаться еще раз. Вот. Мы поговорили про входящую очередь событий. Теперь давайте рассмотрим нашу уникальную бизнес-логику приложения. Тут сценарий работы еще проще вы можете писать на любом языке на котором вам нравится писать на котором вам проще написать быстрее и просто лучше его знаете не обязательно писать на php на питоне это может быть абсолютно все что угодно все что вам нужно сделать это подключиться к базе данных в которой хранятся все в пришедшие в ваше приложение события вы забираете из таблицы события что-то делаете с ними на своей бизнес-логике и а, особенность в том что вам не нужно из вашего приложения отправлять в битрикс24 события все что вам нужно сделать это отправлять прошу прощения говорился отправлять Запрос. запросы uh -huh. к битрикс24 а, все что вам нужно сделать это сложить в соседнюю таблицу в той же базе данных все запросы в определенном формате и обрабатывать следующее события. никаких дополнительных действий на этом вся бизнес-логика вашего приложения может быть э, выстроена э, абсолютно как угодно. Э, в таблице запросов к базе данных предусмотрена ячейка кэлбэка и возможность отправки событий под определенным пользователем. То есть, если в событии мы сохранили э, токены, которые пришли с запросом, если они были, мы можем эти токены также отправить в, э, в таблицу запросов и… Ответ уйдет в битрикс 24 именно с токенами текущего пользователя, который вам необходим. <дых> так, дальше, после того, как мы сделали нашу супер логику приложения, которая работает идеально, мы переходим к тому, как уходят запросы в битрикс 24. Тут э, весьма тоже все, наверное, даже проще. У нас есть функция менеджер очереди. Это на слайде представленное внизу. Все что она делает, она забирает из базы данных все запросы, которые нужно обработать И даже не запросы забирает, а забирает порталы, к которым должны отправиться запросы вот. Если хотя бы один запрос нужно отправить, она заберет просто к этому порталу, нужно отправить запрос. После того, как она получила список всех порталов, которые нужно обработать и отправить запросы она поднимает для каждого портала отдельную функцию. Это вот желтенькими квадратами я отметил а, функцию, которая отправляет сами непосредственно запросы. А, каждая эта функция работает в контексте текущего портала. То есть а, менеджер очереди поднял ее а, с контекстом портала. И дальше из базы данных а, эта функция забирает все запросы к текущему порталу. И после того, как она забрала их, собирает и отправляет запросы в Bitrix24. После того как Bitrix24 вернет э, ответы на эти запросы, она их обратно сохраняет в базу данных, чтобы вы могли на callback подвешаться в эту таблицу и как-то доработать. Например, если вы подпишетесь на событие добавления лида, все, что вам придет он в событии идентификатор лида, вы делаете э, в вашем приложении э, в таблицу запросов запрос на получение информации об этом лиде. Добавляете в ячейку таблицы callback, функция, которую вы будете вызывать после того, как придет дополнительная информация по лиду. Функция их обработает, сохранит результат, и на следующем шаге вы сможете доработать все, что вы хотите сделать с этим лидом. Вот. Дальше небольшая выкладка кода. Менеджер HRD, он, наверное, самый элементарный с точки зрения работы. Все, что он делает, выбирает порталы по группировке и Создает новые функции. Следующая функция, которую я сделал выкладкой кода, она немножко побольше, поэтому некоторые моменты я здесь скрыл, из-за того, что они не помещались на слайд. Вот. Но ее логика тоже не сильно сложная. Она собирает энное количество запросов из базы данных, собирает их сама в батчи, чтобы у вас количество хитов было минимальным для запросов битрикс24 и вы укладываясь в лимиты вот забирает их отправляет получает результаты и сохраняет в таблицу в базе данных работа не сильно сложная и это как отдельный микросервис. если у вас событий мало а запросов много поднимаете нагрузку поднимайте количество функций отправки с запросов и у вас все будет работать быстро подведя итоги наши новые SDK дк питон она во-первых поддерживает автомасштабируемость она работает с тиражными решениями и она не теряет никакие данные вот вы спросите когда можно получить этот код этот код уже доступен в группе опять же на dev портале на котором я вас еще больше мотивирую зарегистрироваться я создал отдельную группу на dev и там разместил подробную инструкцию, как вам настроить первоначальную работу с облаком. То есть добавить функции, какие методы вызывать, на какие триггеры эти функции добавить. Инструкцию я постарался максимально подробно расписать. В этой группе она уже опубликована, и там же прикреплен архив с первой версией данного SDK. Вы можете туда зайти, настроить, и дальше мы можем совместными усилиями вы даете свой фидбэк. Может быть, мы разместим... Данная библиотека будет open-source, поэтому мы разместим ее на GitHub, и вы сможете какие-нибудь свои полу-реквесты делать, если изъявить желание. Вместе мы сделаем работу с Restape еще проще и еще качественнее. Подведя итоги всего моего доклада про то, как разрабатывать тяжелые uh, приложения для огромнейших нагрузок uh, мой результат получился примерно таким uh, вам необходимо масштабироваться работать микросервисами в облаке и не теряя данные отвечать очень быстро вот uh, и uh, расскажу еще немного про дальнейшие планы развития uh, во первых мы собираемся переработать документацию по rest API она будет автогенерируемой. В предыдущих докладах на нашей техно волне очень много было вопросов по поводу того, что не хватает каких-то описаний в документации. Благодаря тому, что данная версия документации будет частично автогенерируемой, выходить новый функционал в документации может быть без каких-то подробных описаний, но как минимум будет появляться чуть быстрее в документации, что не может не радовать. А плюс у нас есть план по добавлению новой страницы статистики, на, котором, на которой вы сможете просматривать все веб-куки, локальные приложения, тиражные приложения, какие они запросы делают, какие они нагрузку создают. И если вам вдруг не нравится, что приложение на вашем портале делает, или оно создает нагрузку, которую вы считаете неценной для своего портала, вы можете проанализировать статистику запросов и спокойно избавиться от ненужных вам приложений или веб-куков данная страница будет расположена в новом нашем разделе для разработчиков про который уже писал пост сергей востриков на портале на надев и на других еще по-моему размещал включая свой facebook вот новый раздел позволяет создавать легко и просто базовые Интеграции с BitX24 мы проработали энное количество сценариев, которые самые часто требуются для интеграции каждой компании, и добавили их в новый раздел. Здесь вы можете создать свой добавить в интеграцию свои методы, добавить для них параметры, которыми будут делать запросы, добавить туда. В стройке подписаться на события и после того как вы сгенерируете в интерфейсе все что вам необходимо вы сможете скачать архив в котором будет уже ваш сгенерированный код все что вам нужно будет сделать это скачать его разместить на своем сервере и дописать вторую часть функционала которая уже будет работать со вторым сервисом для вашей интеграции вот и прямо здесь можно попытаться сделать запросы как было на видео и посмотреть какие результаты отдает каждый метод на этом у меня все спасибо за внимание готов ответить на ваши вопросы так если сергей у тебя какие-нибудь вопросы от коллег Ну, я смотрю ты здесь активно отвечал прямо в чате ну, можешь да, я озвучить отвечал наш вот тут был вопрос по поводу документации что не хватает раздела не все что? разделы есть в справочнике по РЭС, в частности Сложно было найти методы, связанные с чатом и чат-ботом. Да, мы исторически, <coughs> исторически вынесли раздел с чатами и чат-ботами отдельно, потому что мы это подавали как отдельную прям в Bittrex24 бот-платформу. И мы, соответственно, вынесли вместе с примерами и какими-то наработками это в отдельный курс. Но, как показывал Влад, мы сейчас будем... Пере... Ну, точнее, как, мы уже переделали документацию, по сути, мы ее будем собирать, просто еще она чисто внешне не готова, поэтому мы ее на картинках показываем, а не вживую. Но я думаю, довольно скоро мы вытащим, по крайней мере, альфа-бета-версию этой документации, и она уже будет по всем методам rest какие есть, включая чат-боты чаты и прочую прочую историю она будет красивая да я вот. еще хочу добавить по поводу раздела с документацией я здесь забыл вам сказать про то что э, все примеры которые будут в новой документации они будут во первых на разных языках и вы сможете авторизоваться на вашем портале прямо из документации и выполнить запрос и посмотреть как данный пример работает ну и плюс э, как сказал сергей это все будет максимально автогенерироваться и проблем с тем, что чего-то не хватает документации, они постепенно должны все уйти. Вот. Я добавил свою часть. Если есть еще какие-то вопросы... А -а -а. Вопрос здесь, когда, когда будет новая документация? Ну, собственно... как, как ты любишь отвечать? <с Скоро. Скоро. Станислав пришел, написал привет, я готовлюсь к вопросам, Станислав, к буре вопросов Значит, смотри, вот здесь некто Mac2486 пишет, спрашивает С простым, понятным русским именем Mac2486 да, да. Заметили, что фильтрация по польским полям достаточно медленная При попытке батча вытянуть много данных с такой сортировкой Битрикс не отвечает долго, время исполнения скрипта падает Ну, я верно. могу немножко добавить А возможности увеличения времени выполнения скрипта нет Отсюда что делать? Я Кто могу виноват? немножко добавить. Вчера Николай Рожонин на своем докладе а, как раз приводил этот замечательный пример по поводу того, что если вам нужно выбрать много данных, вы можете сделать а, выборку с start-1, тем самым отключится запрос общего количества а, доступных сущностей для выборки. И эти запросы, в примере Николая, было из секунды, превратился в запрос, по-моему, в 0.2. На... Из... Да, из секунды в 0.12 ну, секунды. 0, 12 секунды. Да. Вот. Поэтому э, нужно просто подходить э, к каждому конкретному запросу, смотреть, как его можно оптимизировать, и благодаря этому работать быстрее. Тут нет, как говорил Николай Рожонин, универсального ответа. Нужно смотреть каждую ситуацию и работать с этим. Ну вот, вот этот вот пример. Обязательно пересмотрите доклад Николая Рожонина. Вчера он выступал после обеда, если не ошибаюсь. Вот. И там был этот пример, и можно это применять в жизни уже вчера. Mm -hmm. Вот Станислав еще спрашивает, э, кому будет доступен раздел разработчикам, это Сергей вопрос. И еще, он еще будет э, больше потреблять э, базы данных? Uh, уважаемый Станислав, Станислав отвечаем дорогой вы мой человек, Значит, если не ходить по 8 человек одновременно в этот раздел, то он никогда не будет ä, кушать вашу базу данных. Видимо, ты знаешь всю ситуацию изнутри, да, Станислав? Значит, речь идет о чем, коллеги? Расскажу военную тайну. Мы собираем для подписки в том числе сейчас статистику обращений к РЕСТу внутри каждого Битрикс24. То есть сидит там товарищ майор, написанный Владом, значит, и собирает все это. Так вот, на основе собранной вот этой статистики мы просто сейчас вытаскиваем ее в интерфейс, чтобы показать администратору портала, кто же ему наваливает в REST. Вот так вот я бы это сформулировал. Из каких приложений, какие запросы идут, ну, без параметров, просто обращение к каким методам, это, в принципе, позволяет понять, а что, собственно, происходит. Если какой-то веб-хук начинает фигачить CRM-Lead-Add, ну, понятно, что, наверное, кто-то заливает лидов через него, очевидно. То есть мы даем просто возможность администратору портала, если он вдруг видит, что портал что-то начал немножечко медленно работать, а посмотреть, кто, так сказать, виноват в этом, и убедиться, кто виноват, принять по этому поводу, сделать только выводы Может быть, увеличить память на сервере, я имел в виду, потому что уже не обязательно убивать приложение, оно же может пользу наносить, но при этом создавать нагрузку. Поэтому нет, жрать в базу данных больше, чем сейчас это все живет. <смех> раздел, конечно же, не будет. Так есть вот еще один вопрос от Алексея. Когда приложение документации CrestaP будет работать на английском языке? Ровно тогда, когда а, мы сделаем вот это запустим новую доку, а, там подразумевается, что у нее будет единая точка входа и переключение между языками. То есть сейчас у нас документация разнесены, они физически в разных точках существует. Это отдельные абсолютно виды документов, они по-разному наполняются. Мы хотим свести все в одну. И потом локализовать как минимум на два языка. Автоматически из этого мы получим обновление приложения, которое называется документация к Рестапи», ну, то есть консоль разработчика. И будем ее также показывать в разделе для разработчика непосредственно, чтобы оттуда можно было запросики выполнять. Вот Станислав, он, видимо, не только пишет, но тебе еще и звонит, да, я думаю, ну, я, я, не сейчас понимаю, прочитаю, звонит, я сейчас прочитаю, сейчас еще вопрос. Хорошо, говорит Станислав, хорошо. А что, если интегратор автоматизировал, прошло полгода, и админ увидел данные и решил удалить приложение, топ-3, смайлика, особенно это касается кастомных активити. Ну, во-первых, статистику мы держим за два месяца, если меня память не изменяет, да? да? Так что сильно-то надолго не рассчитывайте. Во-вторых, если администратор не очень умный человек, то, не боюсь, быть да, ну, да, мы техническими средствами не сможем эту проблему закрыть. А рассчитываем все-таки на здравый смысл людей. Потому что, особенно не видя, что делает приложение, я бы сказал, вероятность, что человек, зайдя в список установленных решений, захочет его удалить, вероятность еще выше, чем если он посмотрит статистику и поймет, что на самом деле приложение используется. Так, будет ли расширение типа свойств в хранилищах? Ну, коллеги, давайте, давайте вы напишите, кто-то упорно меня хочет достать по телефону, но... я на эту часть попробую тогда ответить. Ну, давай, давай, давай. Будет ли та или иная сущность в ресте? И расширенные права. И расширенные права. Зависит ровно от разработчика данной части функционала. Мы стараемся максимально мотивировать людей, чтобы дорабатывался рест, но не всегда бывает возможность или время находится для того, чтобы сделать колоссальный объем реста. Поэтому рест местами может не поспевать за выходом функционала. Но мы стараемся его дорабатывать максимально быстро. Вот. Это к тому, что если вам нужны дополнительные какие-то типы, мы тут о чем сейчас говорим, про расширение типов свойств в хранилищах. Mm -hmm. да. И а, напи напишите, пожалуйста, чего именно не хватает. Особенно для этого хорошее место это DEV-портал. Мы обсудим там, пригласим по возможности разработчика, который отвечает за этот функционал BITREX24, ну и посмотрим, насколько это нужно, потому что нам может казаться одно, вам может казаться на самом деле другое, что это там очень необходимые вещи, а на самом деле она нужна двум разработчикам только. Или наоборот, мы тут на днях обсуждали кейс, думали над автоматическим тестированием REST, такими юнит-тестами отдельными. Нам казалось, что это всем надо, а мы увидели, что отклика от разработчиков практически не было. Ну то есть все, у кого это немножечко болит, уже давно эту проблему решили, а остальных она в общем не парит. И слава богу, что мы начали это сначала обсуждать, а потом бросились пилить, а могли оказаться... Здесь нас благодарят за техногумы, спасибо вам, мы их вообще-то еще продолжаем, завтра у нас целый день еще. Я думал, нам не все закончится. Когда Rest каталога появится на всех порталах, он уже там есть или здесь вы Просто что? Rest торгового каталога имеется в виду? по мы уже выпускал же не его композиционного жилья, или вы какой нет, нет, нет, торгового каталога пока Реста нет, есть Rest магазина. Я уточню, по-моему, что-то не то здесь. Я, я вас услышал все Окей, его хорошо. ждут все его ждут да, да я знаю еще мы ждем службы доставки его, вот это вот ждем, так, все, вот здесь смотрите еще андрей спрашивает не знаю кому владу либо сергею хранить некоторые изменения лидов или сделок с которыми активно работают в хранилищах это нормально или все-таки ну, неправильно так что ну, слишком нагружаем инфоблоки вот ваше мнение да на мой взгляд нормально инфоблоки предназначены для того чтобы их нагружать mm -hmm. Но нужно, ну, учитывать по, да, но нужно учитывать производительность, конечно, да. Если вы сделаете очень много событий, которые будут записывать через рез в инфоблоке, у вас может просто не хватить лимитов для того, чтобы после того, как вы получите эти данные к себе на сервер, их обработать и изменить условно лид. Поэтому тут должен быть баланс между тем, что вам нужно и тем, что вы хотите сохранить э, в хранилище. Ну вот, кстати, тут был вопрос от коллеги по поводу, что, мы хотим хранить информацию в битрикс24, а не в приложениях. На что я ответил, что у нас есть хранилище. На что мне сказали, типа, нам мало. Ну вот, коллеги, даже если мы сейчас еще какое-нибудь хранилище, более хранилище предложим вместо того хранилища, которое уже есть... Я уже запутался. Да, Окей. вы все равно, на самом деле, столкнетесь с одной проблемой в этой истории, что для того, чтобы получить данные из этого хранилища и использовать их в бизнес-логике приложений, вы должны делать запросы к Bittrex24, понимаете? А, соответственно, чем больше вы храните на стороне Bittrex24, тем больше вам приходится делать запросов даже просто ради чтения этих данных. И тут возникает необходимость вот этого компромисса, потому что либо вы не следите за данными и говорите, пусть за все Bittrex24 отвечает, но из-за этого у вас усложняется логика, Приложении, вы должны ограничения по Ресту учитывать. Либо вы данные храните у себя, можете там от Джойны какие-то лепить и прочего. В хранилище, говорят, очень долго происходит удаление. Как и положено, с удалением, в общем-то. Ну, это же обычные инфоблоки, чудес не бывает. Ускорьте? Ускорьте, сделайте быстрее. Сделайте хорошо. Что у вас, да, вот успел. это вот. Надо удалить 100 тысяч лидов. Сделать это быстро. Почему вы делаете это медленно? Так, еще вот есть вопрос от Мак 286. Не планируется ли метода crm Row лист, запрос всех прикрепленных строк подряд? Сейчас есть возможность только с конкретным методом. Да, думаем, хочется сделать какие-то такие, вот для историй, похожих на получение списка позиций, обертки, ну то есть, может быть, другой какой-то метод, который бы позволил бы забрать целиком. Потому что мы понимаем, что в большинстве ситуаций вот математическая такая связанность по идентификаторам, она правильная, конечно, она позволяет все кейсы закрыть, но она во многом неудобная, лишние запросы делать. А думаем над этим, может быть, еще лучше подумаем и, наконец, сделаем. Mm -hmm. Ну, вот здесь вот, Мак, продолжай, что доступ к тому хранилищу было бы неплохо. Понятно, Из разных продукт. приложений, да, безопасно. чтобы, значит, вы сделали приложение, записали что-то туда, Вася написал другое приложение, полез туда, грохнул, а вам клиент пишет, куда делись ваши данные, а вы, собственно, непроделах, не при делах, но вам поэтому денег перестали платить за приложение. Все эти истории, они классные только тогда, когда вы полностью контролируете на самом деле историю. А если мы даем доступ нескольким приложениям, вы его не контролируете, а отвечать придется кому-то из всей этой толпы. Поэтому ну кому же отвечать, интересно? Тому, кто громче всех заметен на витрине будет. Окей, хорошо. Мне больше нечего добавить. Возможно, у тебя есть что еще на публику спросить, У Влада? Если есть, то давай сейчас я еще и... раз гляну, что тут. Вот, кстати, а... тут спрашивают в вопросе про нагрузку. А вот офлайн-события, разве не то же самое делают, что ты сегодня рассказывал про очереди вот эту всю прекрасную историю? Офлайн-события частично делают то же самое, но как до этого сказал Сергей Остриков еще раз, все, что происходит на стороне BTX-2.4, вам так или иначе нужно это запросить. Вы можете взять ЦРС на ПХП. И работать с оффлайн событиями вам никто не запрещает но вы не сможете в момент когда произошло событие это сделать потому, потому что вам придется когда каждую секунду может быть даже чаще пытаться забирать оттуда события чтобы все последние события у вас всегда вы о них знали вот поэтому это в некоторых кейсах можно и нужно даже использовать но в, в некоторых кейсах лучше чтобы при, события приходили к вам и вы уже имея информацию, что такое событие существует, принимали решение, как на него реагировать. Поэтому и тот, и тот кейс все зависит, как вчера говорил Николай Режонин, все зависит от конкретно вашей ситуации. Вот. Я ответить. Так, есть еще один вопрос фото, от, фото. от, от некоторой фотостудии, я не произнесу название, но вы и так все фото, и Не студия. получается удалять приложение, 20, приложение 24, если блоки используются в сайтах 24, а страниц сайтов 1000 ⁇ и как найти жалкий оставшийся блок, Сергей? Если у нее удаляют приложение, мозоли глаза своими блоками. Что делать? Вот я вот. знаю ответ на этот Давай. вопрос. На тебя круг Когда приложения. выйдет э, статистика использования ареста, вы сможете увидеть, э, от какого приложения идут э, и в какие, блоки, а в какие блоки, от каких блоков идут события в статистику, и тогда вы сможете найти в каком сайте чуть быстрее. Ну, на самом деле, э, да, мы знаем об этой э, Как это, об этом не компрометировали в, в, в пользовательском сценарии. А, <coughs> знаем, но пока оно не сильно болит, э, ничего с этим не делаем, потому что мы решали обратную задачу, чтобы э, пользователи, которые поставили себе приложение с шаблонами и блоками и не хотят как бы, за эти шаблоны платить, хотя продолжают их использовать, чтобы они не могли просто так взять, грохнуть приложение и пользоваться дальше контентом бесплатно. Для нас это была более приоритетная задача, мы ее, собственно, вот так вот решили, но в дальнейшем мы будем просто менять пользовательский интерфейс, вот это информационное сообщение о том, что используются блоки, показывать, где именно они используются, чтобы облегчать пользователям задачу удаления этих блоков. Но на практике ситуация крайне редкая. Во-первых, потому что крайне редко кто ставит а, там миллион разных приложений ради блоков и тут же начинает активно пользоваться. Как правило, ставят одно-два решения и берут оттуда шаблоны целиком. И очевидно понимают, что если шаблоны используются, то удалять приложение нельзя. И вот здесь значит, течением с той волны на эту принесло вопрос такой, что регистрируются ли созданные через REST чета в офлайн события? Может, по особому ключу? регистрируются ли созданы через REST счета? А что такое регистрировать счета в офлайн событиях а, а, MAC2486? Я, я не очень понял вопрос. Поясните, пожалуйста, его более технично. У вас есть три секунды. Раз, два, два, два с половиной, два с, полов... с четвертью. Я думаю, что если мы вам сейчас не ответим, пока мы здесь делаем какие-то. Завершающие тексты, то Сергей либо Плас Вообще, вам давайте так: надеюсь. я в целом скажу: все события, которые привязываются через event Bind в Ресте, как только вы включ... вы их всех можете помещать в офлайн события при регистрации обработчика. Вы регистрируете обработчик на конкретные rest события и говорите: оно должно быть офлайн. Значит, если мы говорим про счета и про события, связанные с счетами в REST, они по любасу могут быть в журнале оффлайн событий, в том числе. Ну, у нас прям вопросы еще. Мы все хочу завершить, но вопросы идут. То же самое про сайты 24. Как свои блоки, как свой блок списка товаров и товар отдельно делать? Ну, вообще-то, конечно, такие вопросы лучше бы задавать Антону Долганину. И для этого есть группа на портале devbitrix 24ru куда можно попасть, перейдя по ссылке dev.bitrix24.ru join. И там есть группа, посвященная сайтам, где про все это можно поспрашивать. Значит, в целом картина такова, что у нас есть такое понятие, как динамические блоки сейчас в сайтах, когда мы можем брать контент из некого источника данных и этот контент запихивать в блок. И изначально эта история была предназначена для того, чтобы вы могли Товарные компоненты, блоки для товаров, грубо говоря, делать на собственной верстке, на собственных блоках. Но, насколько я понимаю, на текущем этапе источник вот этих данных только один. Это живая лента, лента новостей BITREX24. А работа с торговым каталогом чуть-чуть отложена до того момента, как мы закончим вопросы с магазином. Там есть вещи, которые нужно с товарами переделать. И вот как только их сделают, их можно будет отдавать... В динамические блоки Тогда любой ваш блок, который вы верстку засунули через REST в BITREX24 Сможет стать списком товаров или детальной карточкой товара Одной практически галочкой все это будет решено вот здесь Макта продолжает. Мне нужна регистрация события в обмене 1С. Нету таких событий в REST, извините. И еще, вот здесь Эмиль спрашивает, ну, куда писать ошибки, которые нашли в REST, потому что, как они утверждают, мы пишем техподдержку, ошибки не по полгода и больше. Ну, коллеги, вам в Тикеты. Сейчас пишите. я приведу телефон Сергея Острикова. Пишите ему смс пожалуйста. А, давай я... мы Льва Шастопрову дадим телефон. Плюс 7, значит 9. Uh, коллеги, ну во-первых, давайте понимаем, что ошибок в продукте. Ну, вот я сейчас за действительно льва все это дело расскажу. Их всегда будет множество. Их всегда будут горы, потому что Bittrex 24 это сложнейший комплекс инструментов. Система, система. — это, это, это куча кода, которая постоянно меняется, потому что мы реагируем на изменения рынка, вставляем какой-то новый функционал, добавляем новый сценарий. Ошибки были, а есть и будут. И вы их будете регистрировать и сообщать в поддержку. И я не себя, к сожалению, не владею статистикой, сколько обращений в техподдержку каждый день регистрируют наши коллеги, но понимаю, что речь идет, конечно, не о десятках и не о сотнях обращений, а намного больше. Все ваши обращения, а по ошибкам в REST в том числе, попадают, программисты понимают, о чем я говорю, в бак-трекер. Я даже думаю, вы слово Mantis знаете. Вот здесь макро... в защиту ошибки фиксятся, фиксуют только стикеты уведомления тикет приходит не всегда, поэтому... Не стесняйтесь заходить в и спрашивать, где наш пофиксенный баг. Ну я к чему продолжаю? То есть все ошибки регистрируются в Mantis, и более того... Каждая ошибка, к ней подшиваются тикеты. То есть мы видим, как много людей столкнулось с конкретной проблемой. Если Динамика мы видим, политика. что да, она аварийная, если много обращений, у нее повышается приоритет в исправлениях, мы ее правим в первую очередь. Если ошибка не критична, если с ней столкнулось там 3 человека из всего вот этого количества пользователей, которые есть в Bittrex24, ну да, направится, но с меньшим приоритетом это может тянуться достаточно долго. Расскажу Маленькую тайну, лайфхак Может быть не надо? может да быть, Да надо Мы понимаем, что разработчики, которые работают с REST Они наносят пользу не непосредственно себе Они наносят пользу некому большому количеству пользователей Которые будут работать с их приложением И соответственно ошибку, которую вы находите в REST Она фиксируется не как тикет от обычного пользователя А с более высоким приоритетом А как от десятерых? Да? Ну, практически, да. Если не сказать, от 15 с половиной. Угу. То есть, не стесняйтесь, пожалуйста, сообщать об ошибках REST, приводите примеры запросов, вот, вот прям целиком пример запросов. Вот такой-то URL, вот такие-то параметры, вот такой токен авторизации, ждал вот это, получил вот это, или получил вот такую ошибку, чтобы мы могли легко это дело воспроизводить и быстрее передавать разработчикам. И понимаете, что Пока вы не написали этот баг-репорт, а просто в Фейсбучке где-нибудь написали, ой, блин, что-то с Рестом глючит, мы не можем зафиксировать конкретную проблему, мы не можем померить ее приоритет и не сможем исправить. А тикет есть? Даже если вдруг мы не обещаем, что мы за неделю исправим, мы учтем это в приоритизации и скорее поможем, чем нет. Вот, коллеги, не стесняйтесь писать, не, пи не стесняйтесь. По Андрей спрашивает, давайте последний вопрос и будем завершать. С отраслевыми CRM преднастроенные приложения будут передаваться вместе. Передаем слово Владиславу. А что имеется в виду под преднастроенными приложениями? Я и думаю, просто приложения, которые. Я скажу в целом, как приложения работают. Когда из... вы экспортируете в отраслевое CRM приложение, все приложения, которые активны и установлены, они все добавляются в архивчик при экспорте и при импорте и соответственно все устанавливаются и там есть некоторые особенности какие приложения могут не установиться допустим если вы подключаете sms провайдера приложение пока вы не зайдете в это приложение и не укажете свои данные для авторизации у смс-провайдера она не заработает и соответственно оно не установится но в целом любое приложение которое есть на портале откуда вы экспортируете оно может быть, не в установленном виде, но переходит на портал, куда вы импортируете данные. Поэтому тут уже именно от конкретного приложения зависит, будет ли оно полностью установлено или будет просто добавлено на портал, и придется. И будут необходимы действия от пользователей для доустановки его. Вот, как-то так. Окей. Okay, давайте завершаем вебинар, коллеги. Спасибо. Сегодня у нас четверг. У нас завтра последний день нашей замечательной техноволны. Так, я давайте включу, что у нас будет завтра. Э, анонс. Значит, откроет завтрашний день наш клювый разработчик. Э, Вова Белов. Он расскажет про фонтен-разработку в Bittrex. Vue.js, больше для JS, Bittrex CLI, современный JS. И... Далее будет Саша Денисюк, ваш любимый Саша Денисюк, я знаю <свят> <свят> Он будет рассказывать про интеграцию 1С с с битрикс 22 вообще про, 1, <свят> про 1С я, Он всегда в топе, я вас приглашаю, коллеги, дорогие партнеры, приходите И всячески его заваливайте вопросами в прямом эфире, он очень любит ваши вопросы, он будет на них отвечать И будет, по-моему, даже будет показывать какой-нибудь мастер-класс Сергей, спасибо тебе большое, Влад, спасибо большое, Глеб тоже. Я желаю, вам, пока. желаю вам хорошего дня, будьте здоровы, увидимся завтра, чавики, пока. Пишите на депортале редиски, ждем вас всех там, коллеги, давайте, пока-пока.